Я Владимир Скопцов поэт, член Союза писателей России. Сейчас я в расположении воинской части я выступал перед теми людьми, кто защищает родную землю. Для меня человек, который взял в руки оружие и защищает свою мать, детей, это человек святой в самом прямом смысле этого слова. Поэтому мой долг, гражданский долг, без всякого пафоса и штампов, человеческий дух. Выступать сейчас, особенно в этот момент, ответственный перед нашими бойцами, защитниками и освободителями Украины от нацизма. Встречали очень тепло, в глазах я видел понимание и... Ну, я выступал перед родными людьми, и я надеюсь, что мы продолжим наши творческие отношения, ну, какие творческие, рабочие, наверное, да? А вообще, эта служба, по большому счету, каждый делает свое дело, каждый воюет в своем окопе. Идеологическая составляющая не менее значима, чем военная. Иосиф Исарионович Сталин сказал, что идеология сильнее оружия, а он понимал, о чем говорит.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 от туч свинцовых гнулся небосвод, Прогнулась все, но не моя страна, в пламя и выбор строк Донбасс за нами и сыновьих, в полдня во пламя и выбор строк Москва за нами и сыновьих. Здесь памяти.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 Моя небо, горённая страна В во пламя И выбор строг, Москва за нами И за нами Бог В полнебо пламя И выбор строг, Донбас за нами И с нами Бог Пусть суждено погибнуть на кресте Но на колени не поставить нас в кровавом полюшке один за всех стоит и держит небосвод Донбас в полдня в и выбор строк Россия за нами и с нами Бог в полдня во пламя, и выбор строк Донбас за нами и с нами Бог Спасибо, что вы есть. Ангела-хранителя вам всем. До новых встреч. Вот. Оставайтесь живы. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо.